Добро пожаловать, ребята, на третий этап формул 1 на гран-при Китая. Что же, как и в Бахрейне говорил, здесь у нас будет большой износ резины, но оказалось все не так уж и плохо, оказалось даже намного лучше, чем я ожидал. Но с темпом были все равно адские проблемы, которые наблюдались в квалификации. Из первого сегмента я все-таки вышел, но во втором я решил то, что особо большого смысла нет уехать и лучше сэкономить ресурс наших элементов. Соответственно, будем стартовать мы аж с 15-й позиции, но опять же у нас будет стратегия в один пит -стоп. у нас будет medium и hard, и я надеюсь за счет этой стратегии, так же как в Бахрейне, одержать победу, посмотрим, выйдет ли это у меня или же нет. Также еще стоит отметить такой момент, то, что из-за того, что я выпал во второй сегменте квалификации, у нас снова офигенная симуляция третьего сегмента. На первом месте у нас Льюис Хэмэ, на втором Вальд Ребот, на третьем Себастьян 4 четвертый Пьер Гасли, Пятый Шарли Клер, шестой Чека Перес, седьмой Нико Хилькенберг, восьмой Ланда Норрис, девятый Александр Албан и десятый Даниэль Риккардо. Такая у нас топ-десятка, как обычно. Ферстаппин у нас почему-то не проехал круги во втором сегменте квалификации. Скорее всего, попал в какую-то аварию, но опять же, я этого не узнаю, потому что у нас даже нет банального повтор в квалификациях. И поэтому стоит только устроить догадки, так как у него не было времени. И газ на красной огне я срываюсь неплохо с места, но лучше всего срывается Стролл впереди меня, он сразу же проходит и Райканина, и пытается еще впереди перед собой обойти Рикерда, но у него это не получается. В улитке бок о бок прохожу с Ферстапиным, и уже по внутренней части траектории ныряю и прохожу еще пару-тройку гонщиков. Не решаюсь нырять к Норису и Албану, потому что это чревато было точно столкновением, по крайней мере опыт уже был в подобных ситуациях что боты будут конкретно закрывать калитку, поэтому лучше лишний раз не лезть, чтобы лишний раз не сломать себе переднее крыло и не заруинить себе начало гонки. Также Пьер неплохо стартовал, прошел он сразу же Феттеля, пытался также обойти и Льюиса, поначалу в улитке у него это получалось в первой части, но во второй части, к сожалению, уже поворот был в пользу Льюиса, и за счет этого Льюис остался на своей второй позиции, дав тем самым Вальтере возможность отъехать от Льюиса. На втором кругу я продолжал проследовать впереди идущую группу в виде Хюлькенберга, Албана и Норриса, и Албан уже потихоньку начинает бороться, соответственно, за седьмую позицию, втроем они вошли в шпильку после задней прямой, и Албан, соответственно, выиграл в этой всей борьбе, но все-таки второго Потом и Хюлькенберг за счет Слипстрима обошел еще и Норриса, и также я к этому моменту тоже подтянулся, и Норриса обошел по внутренней траектории, в этот момент... Хюлькенберг с Албоном начинали бороться за позицию, что было мне на руку, поскольку тем самым они друг друга замедляли, и у меня было больше возможности за ними просто ехать. С Хюлькенбергом я разобрался на обратной прямой на третьем кругу, а вот с Албоном уже были проблемы, поскольку он успел оторваться неплохо от Хюлькенберга, и не было у меня никакой возможности получать от него ДРС. Ну, в принципе, неудивительно, даже с мотором Honda, все-таки... Торроса очень хорошо едет на прямых за счет того, что у них по максимуму снижено лобовое сопротивление. И к концу прямой они набирают еще большую скорость, нежели я с более хорошим двигателем. Но мы потихоньку к этому тоже придем. По крайней мере идем в данный момент. Сейчас какое-то время лидеры все заехали на пидстоп. Позади меня осталось только Ферстапинг, который шел также на той же стратегии в один пидстоп. Наверное, так же, как он просто посмотрел мою стратегию в Бахрейне и решил тоже не выходить в третий сегмент, чтобы была возможность проехать... Точно гонку на одном пидстопе Ну и у нас начинается с ним затяжная борьба, из-за которой мы теряем время Потому что лидеры все-таки Скорее всего на стратегии двух пистопов будут Но как в будущем окажется Только у Леклера была стратегия в два пистопа, У остальных лидеров была стратегия в один пидстоп Из-за чего мы теряли по времени и, Соответственно лидеры там потихоньку прорвались через пилотон На своем новом харде В этот момент я конечно думал, то, что у них же будет медиум Два пистопа, и, соответственно, единственный мой соперник за лидерство это только Ферстаппин. Ну, может быть, Ликлер с Хэммитоном под конец гонки на своем свежем комплекте резины. Но, опять же, не тут-то было. Все-таки Ферстаппин меня обходит. Перед моим пистопом решил я заехать на круг раньше, поскольку подумал, как я сделаю андеркап по отношению к Ферстаппину. Пока он будет доезжать пару кругов на своем убитом уже медиуме, я буду на своем свежем харде. Пушите, пушите, и, соответственно, может быть, спокойно его и сделаю еще небольшой зазорный дунамик. Выезжаю из питлейна позади Хэмилтона, но при этом еще позади меня был мой напарник Пергасли. И с Хэмилтона я разрывался, причем на том же круге, как и выехал, за счет слипстрима Дресса, как обычно. И также я хотел еще как можно быстрее отрываться от него, чтобы у него не было возможности открывать на следующем круге, уже на этой же обратной прямой, крыло. Но, забегая вперед, у мне это не удастся, но даже забегая вперед, он у меня не сможет... По итогу, мой андеркад не удался, Ферстаппин выехал передо мной, но я решил, то, что по внутренней части улитки я его точно обойду, что и произошло, и по итогу я вернул свою позицию обратно. Но, к сожалению, ненадолго, у нас опять начались терки за эту четвертую уже позицию, пока впереди, шли болиды, которые еще не сделали свой пистоп, а также Ботас, который уже свой сделал пистоп, ну и Ликлер, который еще будет только делать свой второй пидстоп. Вот. Интересно, почему у Леклера была стратегия в два пидстопа, а не в один пидстоп, как это было у его напарника. Ну, может быть, конечно же, там, попал в аварию с кем-то и, по-моему, переоденьте крыло. Но, к сожалению, мы этого не узнаем. На 15 кругу меня обходит, все-таки пытается обойти ферстаппин прямой даже за счет дреса он не может меня очень быстро обойти. Он потихоньку разрывал дистанцию. Возможно, конечно, да, он экономил ресурсы. Но, как по мне, все-таки Honda есть Honda, и поэтому опередить он не может. Но уже кругом позже, он все-таки смог это без проблем сделать уже. И окей, я решил поехать за ним в слепстриме. Но. На шпильке Ферстаппин блокирует свою покрышку, из-за чего я улетаю широко, чтобы не допустить контакта, и меня тут же еще обходит Албан. Отлично, подумал я, и, соответственно, отпустил ту пару, поскольку я ничего просто не мог с ними сделать, у них был намного выше темп по отношению ко мне, и по итогу, окей, я подумал, ладно, надо финишировать хотя бы на четвертой позиции. Но ну, а тут уже подъехал Леклер на своем свежем медиуме, и, соответственно, пытался бороться за эту четвертую позицию, я же всячески пытался ее отстоять. Ну и у нас так получилось, то что дважды он меня опережал на обратной прямой, я же возвращал себе эту позицию обратно на старт-финишной прямой, так вот тут очень удачно разбросаны ДРС-зоны, так что по сути опережая на обратной прямой можно гарантировать то, что ты получишь контратаку на старт-финишной прямой. В принципе, как я это и делал, мне самое главное было прийти впереди Леклера, так как я смогу вырваться в личном зачете, пускай у Леклера и лучше круг будет, и, скорее всего, вырус только на одно очко, но все же главное быть впереди него. Ну и по итогу, в первой атаке я контратаковал перед улиткой, поздним торможением, по сути, залетел в нее. И на предпоследнем круге снова атака на обратной прямой, и без проблем у меня обходит за счет ДРС и Слипстрима. Причем ДРС-то у Торроса прокаченный, соответственно, он дает больше снижения лобового сопротивления, за счет чего он еще быстрее разгоняет. Ну, на старт-финиш, прямо у меня уже будет ДРС, и также подрубаю все свои ресурсы топлива, режим ЕРС, и пытаюсь атаковать Леклера. Он также все подрубил, скорее всего, поскольку я догнал его только к самой улитке, причем поздним торможением прям влетел внутричь поворота, небольшой между нами контакт произошел. Но ничего никто не повредил у Улитфер уже изначально был поврежден где-то крыло с правой стороны Поэтому много он не потерял в этом контакте Но потерял, конечно же, в темпе В последних четырех, наверное, пяти кругах Когда у него не было уже этого закрылка Из-за этого, скорее всего, он не мог пройти в по поворотах ну и по итогу у нас Ботас выигрывает гонку, хотя под конец гонки у него, может быть, какие-то были проблемы, поскольку потихоньку-потихоньку его Ферстаппин и Албан догоняли, и почему у Албана с Ферстаппином также были, там, борьба была борьба за вторую позицию, но Ферстаппин все-таки смог ее отстоять, так что да, неплохо Макс провел гонку по отношению ко мне, я как-то вот хреново ее провел, но опять же из-за того, что по сути Ферстаппин заблокировал свое колесо и заблокировал меня еще, вынудив тем самым поехать по обочине, по всем этим червячкам резиновым, из-за чего я потерял встепление сразу и не мог очень хорошо выйти из этой шпильки, за счет чего Албун меня и опередил, и потом они еще спокойно оторвались меня, и это самый печальный момент. Но окей, четвертая позиция по отношению к стартовой это тоже неплохо, из позиций мы отыграли, Гасли у нас приехал на шестой позиции, тоже в принципе неплохо, потерял он две позиции по отношению к стартовой, но зная то, что игра симулировала все это, и из-за того, что он в Феррари, ему накинули лишних несколько позиций. Скорее всего, если бы я был также в третьем сегменте, то Гасли бы где-нибудь седьмым или восьмым смог бы квалифицироваться. А так, четвертое место, в принципе, неплохо. Гэдбул также неплохо проехал, по сути, Ферсапи на втором месте. Ялбот, опять же, у нас на третьем. Хоть кто-то из Туророса попал на подиум. Конечно, я также рассчитывал попасть на подиум со счет стратегии. Но все-таки здесь все оказалось не так, как было в Бахрейне, где у топ-десятки был два питстопа, и поэтому моя стратегия, грубо говоря, не сработала так, как должна была. Ну и также у нас не было прям такого хорошего темпа в квалификации, за счет чего мы стартовали слишком уж далеко. Ну и что же, немного проигрываю же с Потасом, поскольку он выигрывает гонку, я не приезжаю на подиум. Ну и пришло время заказывать модификации. Также у нас модификация на износ провалилась, к сожалению. И также я еще рассчитывал, хватит ли мне взять модификацию на снижение лового сопротивления. еще улучшение в отделе качества, чтобы у нас точно уже приезжали модификации по аэродинамике. Гарантированно, поскольку, ну, когда у нас не приехала модификация в Бахрейне, это было крайне печально. Из-за чего, по сути, все планы по обновлению аэродинамики были сломаны. Потому что я уже рассчитывал, то, что в Баку у нас приедет три маленьких обновления. Но к боку у нас появится только одно маленькое в аэродинамике. На этом, ребят, все. С вами был Вархаммер. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И до скорой встреч, ребят. Пока-пока и удачи вам.